Ну что же, добрый вечер, дорогие подруги. Очень приятно видеть вас всех сегодня на нашей онлайн-встрече. Это необычная встреча. Это встреча, на которой мы будем говорить о том, как позаботиться о себе самостоятельно. Встреча это происходит в рамках проекта о здоровье женщин и работы областного молодежного центра, которая также вместе организация, которая также вместе с нами, с проектом Кешер, руководителем калужского отделения которого я являюсь, вместе с нами поддерживает эту идею: идею помощи женщинам в восстановлении их ресурсов, в поддержании их здоровья в различных сферах. И сегодня в рамках, вот как раз, совместного проекта областного молодежного центра и проекта Кешер, мы будем говорить о поддержании ментального здоровья женщин. И происходит это сегодня не случайно, ведь активная современная жизнь, она вынуждает нас очень много силы и энергии тратить на совершенно различные сферы. Это и семья, это и работа, это обустройство индивидуальное обустройство жизни каждого члена своей семьи, это подстраивание под коллектив, это встречи всевозможные в магазинах. В общем, на женские плечи ложится совершенно все. И, соответственно, гораздо больше, наверное, эмоционального такого расплескивания да, происходит именно у женщин, нежели у мужчин. И поэтому сегодня вместе с нашим приглашенным специалистом мы будем говорить о том, как же пополнить наши расплескавшиеся ресурсы, ресурсы, которые нам жизненно необходимы для того, чтобы мы могли дарить также энергию и ресурсы нашим домочадцам, для того, чтобы мы могли имели силы улыбаться людям в обществе и таким образом да, заражать их на позитив, ведь если взглянуть на улицы, на окружающих, то, как правило, мы увидим либо серьезные, либо даже, возможно, какие-то озабоченные, немного сердитые лица, особенно во второй половине дня, когда а, утренние силы подходят к концу. Так вот, именно, на мой взгляд, именно женщины призваны больше улыбаться, заряжать позитивом и каким-то таким добром эмоциональным окружающих, то есть и родных, близких, и людей вокруг нас, а, вне семьи. Так вот… А что же это такое, вот это эмоциональное истощение, когда нам не хватает сил, почему оно наступает, с чем это связано, да, и как с этим бороться, именно сегодня мы об этом и будем говорить. Я вам представляю с удовольствием Анну Шашенкоеву. Это клинический психолог с уже таким значительным, да, ощутимым стажем. Мы с Анной познакомились на одной замечательной передаче, где принимали вместе участие. Анна очень позитивная, положительно, очень здорово эмоционально рассказывала свои какие-то жизненные ситуации на передаче. И сегодня, я думаю, с таким же задором и позитивом Анна расскажет, как же нам наполниться и идти дальше вперед, заражая позитивом своих близких, родных, друзей, знакомых. Анна, вам слово. Спасибо большое, Юлия. Девушки, я рада вас приветствовать, рада знакомству с вами и очень рада оказанной мне чести. Я стою всегда на том, что чем больше человек знает, чем больше разбирается в той или иной области, тем он а, больше защищен. И вот а, прежде чем мы начнем делать что-то такое, чтобы как-то повернуть ваше мировоззрение на себя и на мир, я бы вообще хотела погрузиться а, в мир вот такого, что, рассказать вам, что такое вообще эмоциональное выгорание с точки зрения моей профессии, как это выглядит у других людей. Возможно, если вы найдете какие-то похожие а, симптомы у себя, не стесняйтесь, говорите, можно... С этим можно что-то делать. Если будут возникать вопросы по ходу материала, который я подготовила, пожалуйста, задавайте их. Мне кажется, будет приятно, если мы войдем в диалог в какой-то. Тем более, что нас не сто там... 50 тысяч человек, то есть на них будет возможно отвечать, и я не буду просто сидящей, говорящей головой. На самом деле тема эмоционального выгорания, она достаточно распространена сейчас. И раньше они умалчивали, раньше невыгодно было смотреться такой женщиной, которая имеет какой-то дефицит внутренней энергии. Любое эмоциональное выгорание – это дефицитарное состояние, неважно, какого человека. Как правило, когда говорят про эмоциональное выгорание, имеют в виду какую-то профессиональную сферу. То есть, как это происходит у нас, есть Всемирная организация здравоохранения. Коротко она называется ВОЗ, и она прям там описывает, что именно эмоциональное выгорание – это некоторая профессиональная деформация. Но когда я стала... Много погружаться в эту тему, когда у меня появилась большая частная практика, стали приходить пациенты, да, и я стала понимать, что, в принципе, это симптомы похожие, только люди приходят, во-первых, совершенно из разных сфер, то есть... Как бы я разделила на две группы вот это эмоциональное выгорание, да, и не отношу его с, только исключительно к профессии, потому что Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что эмоциональное выгорание возможно только у профессионалов каких-то. Значит, какие две э, структуры я выделила? Во-первых, это профессиональное, а во-вторых, это межличностное, то есть когда мы вступаем в, в какие-либо отношения, неважно с кем, с детьми, э, с э, коллегами, с подругами с друзьями с родственниками с партнерами вообще не важно выгореть можно везде и горят все собственно горят все что такое по сути выгорание как оно выглядит да если простыми словами без употребления слова депрессия, тревожно-депрессивное расстройство я бы назвала это так вот описала когда ты ходишь ничего не чувствуешь, и кроме того, что тебе ничего не хочется, и ты ничего не чувствуешь, ты ничего не чувствуешь. Одна женщина очень хорошо это описала, она, одна из пациенток, она говорила, вот и если бы сейчас ехал бы какой-нибудь КАМАЗ и сбил бы меня, это было бы очень кстати. То есть это отвратительное, жуткое состояние, когда действительно, кто говорил про колодец, да, когда наш колодец истощен. То есть внутренние ключи, которые берутся из... Недров, да? То есть резервов нашей психики ис исчерпаны даже они. Uh, я не знаю, какой сферы деятельности вы занимаетесь, но uh, я бы хотела рассказать, что в принципе uh, уточню, как можно в том или ином случае себя вести. А сейчас вот uh, выделяют три... ВОЗ выделяет три... Uh, Три характеристики, по которым можно определить эмоциональное выгорание. Это первое, изменение отношений к профессиональной деятельности, это раздражение, ненависть появляется к своей профессии, к людям, с которыми вы работаете, если это какие-то клиенты. К учебе, кстати, это тоже можно а, приложить. Я смотрю, у нас Сася довольно такая молоденькая девочка. А, то есть вот она все, вот это туда все относится. Дальше. Эмоциональное психическое истощение, когда у вас а, м, такие эмоции, как радость, счастье, м, они начинают угасать. Сначала вы приближаетесь к точке ноль, а потом а, они уходят а, в сторону негативных эмоций. Ну, негативные эмоции а, Ася учится на клинического психолога, <laughs> это очень интересная профессия, а, и потом они а, не, от нуля приближаются. К минусу, но не с точки зрения, что это плохо, а с точки зрения, что сигналы становятся настолько, настолько обширные, и их невозможно уже не замечать. То есть нам, наша психика и наше тело всегда будут говорить о том, что с нами что-то происходит. Собственно говоря, когда нам хорошо, мы испытываем радость, когда нам плохо, мы начинаем испытывать боль, страх, стыд тревогу часто. То есть это все сигналы. Это не что-то хорошее, не что-то плохое, а просто такая настроенная миллиардами лет сигнальная система. И также это падает очень уверенность в себе, в себе как профессионал. То есть что делает Всемирная организация здравоохранения? Она говорит, если вы нашли у себя какой-то один из этих трех пунктов, короче, не выгорели вы ничего – Идите, работайте дальше. Мы принимаем во внимание только все эти три пункта. И если вы пойдете к доктору и расскажете эти все симптомы. Не поставят вам диагноз эмоциональное выгорания, потому что такого диагноза нет. Вам максимум поставят невростинию, либо углядят там начинающиеся признаки депрессии да, и пропишут вам э, какие-то нейролептики или антидепрессанты, в зависимости от того, у вас будет депрессия или тревожно-депрессивное расстройство, что они у вас увидят и захотят лечить. Да. Профессиональное выгорание – это… Давайте даже не профессиональное, а эмоциональное я буду говорить. Эмоциональное выгорание – это когда количество стресса гораздо превышает объемы психики, которые могут его переварить. То есть представим, что в психике есть какой-то такой контейнер, он определенного объема, в него скидываются и то, что нам нравится, и то, что нам не нравится, потому что то, что нам нравится, нам же тоже, это надо переваривать, встраивать в свой опыт, на это на все уходят психические силы. Только с положительным опытом, да, с положительным мы справляемся легче, потому что он нам нравится, а с отрицательным мы справляемся хуже, потому что на него уходит больше сил. И получается, что мы говорим про стресс такой, не который, как единоразовая акция, там вы сходили на почту раз в год, да, а когда вы изо дня в день, из часа в час пребываете вот в этом вот долгом-долгом непрерывном стрессе. И вот здесь вот наши силы, они дают о себе знать, точнее дают о себе знать, что они заканчиваются. Выглядит это все плачевно, Значит, Как я пришла к выводу о том, что а, не стоит разделять а, эмоциональное выгорание на профессиональное, ими, ну, на только выделять его как профессиональное, потому что, когда, например, женщина приходит, а, которая растит ребенка, особенно если у нее младенец, и особенно если это второй, третий, четвертый ребенок, а, женщина к моменту там определенному, когда она уже несколько месяцев нормально не спит она истощается это вот все связано с ресурсами и собственно говоря у любой женщины когда у нее там школьники есть или когда у нее подросток постоянно вот ее проверяет на прочность, у любой женщины вот это вот эмоциональное выгорание проявляется ровно точно так же, и с ней происходит ровно все то же самое, что и с профессионалом, который выгорает. И вот здесь вот я вот с Всемирной организацией здравоохранения не согласна, и мы будем вот с этого момента не как бы Называть эмоциональное выгорание – это то, когда силы у человека закончились, неважно в какой деятельности. В материнской, в деятельности жены, в деятельности подруги, в деятельности дочери, в деятельности профессионала, неважно. В деятельности ходящей и улыбающейся по улицам женщины прекрасной, вообще неважно. Все, все, где мы взаимодействуем, где мы соприкоснулись с глазами, там это отношение у женщин. Так как эмоциональное выгорание оно связано ну, с эмоцией, с эмоционально-чувствительной сферой, и мы, скорее всего, окажемся в, на такой территории, куда мы будем заходить на территорию личности, что в каждом заложено. Потому что для одного, например, сходить на почту и там, приготовить 13 торт для своих там, детей – это не усталость и не стресс. Для кого-то та же самая ситуация может быть э, очень сильным стрессующим э, компонентом и очень много забирать сил. То есть тут все зависит от э, наполненности и э, крепости я. Я – это такая часть психики, которая именно вот между совестью находится и между нашими бессознательными процессами, которая вот как, как слуга двух богов надо и свои желания как-то не слишком сильно удовлетворять, потому что, например, у нас у всех есть желание, что ну, не знаю, чтобы чтобы как бы и законы не нарушать, и не быть слишком редким. Вот, вот за это отвечает наше я, чтобы, чтобы уделять время, чтобы находиться в жизненном тонусе, но и уделять время еще кому-то. Вот такой треть, третий компонент нашей психики, который как бы признан уравновешивать нас. Но так как мы все травмированные, нету ни одного такого золотого человечка в мире, который бы не травмировался, мы каждый в своем эмоциональном выгорании проигрываем какой-то свой невроз, а именно компенсируем его. То есть, например... Люди, которые выбирают там учителями работать, кто-то в помогающей профессии да, работает. Да, это все люди, которые будут компенсировать свою такую депрессивную какую-то ситуацию. Да. Люди, которые работают топ-менеджерами, да, какими-то руководителями, руководителями структур, например, в каких-то государственных организациях, люди, также травмированный и также будут компенсировать свой невроз, ну, я не знаю, например, хорошего мальчика или хорошей девочки или девочку, которую недолюбили. То есть любое эмоциональное выгорание и любой выбор профессии по душе или выбор занятия по душе – это все компенсаторные механизмы. И вот это стоит рассматривать. Именно поэтому мы вот зашли на эту территорию, потому что эмоциональное выгорание, оно всегда будет связано с личностью. А как мы вообще попадаем в эту ловушку эмоционального выгорания? Потому что у нас есть какая-то такая светлая миссия. Вот мы каждый ищем миссию своей души и как-то так или иначе где-то кто-то ее находит. Кто-то ее находит в материнстве, кто-то ее находит заработать там. 398 миллиардов фунтов стерлингов, у каждого свое, своя великая миссия. То есть мы берем и сами себя когда-то ставим на пьедестал. Или хотим, выстраиваем какой-то определенный образ того, каким мы будем казаться на пьедестале. И тут пошло. Когда мы еще верим в то, что мы стоим на пьедестале, там эмоциональное выгорание только начинается. Дальше что происходит? Представим, например, себя как хорошую мать, как идеальную мать, значит, мы стоим на пьедестале идеальной матери, матери и думаем, что мы должны делать это, это, это, вот так вот относиться к людям, вот так к мужьям, вот так, к своим детям, вот так вот, вот так вот, и все должны вот так вот и вот так вот все, все делать. Дальше мы изматываемся к чертовой матери, Изо всех сил стараемся, люди нам другие вообще не подчиняемся, не подчиняются. Мы как-то это все понимаем мы понимаем, что у нас-то селенок нет, и как-то и пироги не подошли, там, и пол недостаточно чистый, и собака не вычесана, там, и, и кот лужу наделал, вставки, все какие-то невоспитанные звери. Вот. Дальше что? Мы стоим на этом пьедестале, стоим в этом представим круг, да, например. Дальше что происходит? Зона ответственности у нас расширяется, и нашей личности остается все меньше и меньше, и нас вот мы в центре, и вот эта вот ответственность нас начинает к нам начинает ближе и ближе сходиться вот в этот круг. Знаете, сейчас такой образ возник, как волки окружают, и вот они близко, близко подходят, а потом в какой-то один из моментов ты оказываешься. Плотном, тесным кругу, а вокруг тебя козы одни стоят <смех> вонючие <смех> Я не знаю. и вот она первым будет первое что это будет бубув взрыв после которого вы будете себя жутко винить жутко стыдиться за прошу прощения зачмырите себя и в конечном итоге вот это начинает вот она точка нуля после взрыва злости точка 0 и дальше вы уходите что-то там из резервов пытаетесь достать резервов нет колодец пуст и все и вы ложитесь ходите и ждете грузовик что там метеорит что еще можно вот это вот все дело дальше происходит кто склонен к выгоранию по большей части это люди у которых которые себе себя теряют у которых нет нет себя как это происходит вот значит когда вы навешиваете на себя кучу ответственности этой когда вы становитесь, когда вы где-то надеваете, у вас есть какой-то такая большая гардеробная, где у вас висят разные роли, которые вы должны исполнять: роль мамы, роль жены, роль сестры, роль подруги, роль хорошего, хорошей работницы, роль прилежной внучки, роль там.. Ну, придумайте. Этих масок, этих костюмчиков очень-очень много. И когда вы в это дело заигрываетесь, перестаете понимать, где вы и где заканчиваетесь вы, и начинаются другие, и где заканчиваются другие, начинаетесь вы, вы в, этих, в этом трепье просто начинаете путаться. И вот вы на себя надеваете, как на вешалку. Вот в этот момент вас уже нет. Все, вы себя раздали по кусочкам. Все, вот здесь вот эта вот точка, когда вы не можете уже понять, даже отделить, а, как так произошло, что, а, куда вы дели силы? Потому что пустой стакан, пустой графин, он не может не, по, не, он не может полить ни один цветок, если он пуст. Прежде чем вы собираете вот эта вот вся фигня про то, что, а, пошли, любовь во вселенную, раздай ее людям, и тебе вернется... А, трехкратном размере, это все не работает, потому что из пустоты можно выдавать только пустоту. И если следовать этой формуле, то пустота к вам вернется в трехкратном размере. Ну, то есть это так не работает. Это не работает ни по каким законам Вселенной. Вообще ни по каким законам Вселенной. Потому что семечка просто так не растет, например, в песке. Даже если вы вольете туда три, три бочки воды, оно все равно не не вырастет вы куда-то происходит слив энергии и надо вот посмотреть давайте вот на примере бассейна вот он бассейн и сушился как правило в него идет две трубы одна труба которая пополняет бассейн водой и вторая труба которая которая отводит эту воду куда-то вот надо посмотреть куда Куда отходит, где, где, где происходит протечка вот этой трубы, почему она вот так вот не закольцовывается, да? Вход-выход воды, она, как правило, проходит через фильтры и возвращается в чистом состоянии, да? Где у этого конца трубы, в которую выходит, где там протечка? Как правило, это а, детские психи, психотравмы из детства, это какие-то... Ну, мне кажется, можно, в принципе, на этом и закончить. Они либо в детстве бывают, либо либо повторяются из детства во взрослом состоянии, либо мы что-то новое получаем, может быть, типа того, что посттравматического стрессового расстройства, или вот как сейчас у нас, да, сначала нас ковид добил, мы вот эти вот маски все надели, да, тревожность у всех выросла, с ней справляться было сложно. Теперь дальше вот это с Украиной творится история, да, то есть куда это все сливается? Вот Нужно найти, там залатать и циркуляция воды, либо трубу поменять, в зависимости от того, насколько там дыра. Да? И, собственно говоря, циркуляция воды возобновляется. Опять-таки, важно будет обратить внимание на фильтр, где вы пополняетесь. Фильтр грязный, не грязный, чем будет пополняться. Потому что будет ну, такое себе пополнение, если вы, например, я не знаю, ЛСД будете закидываться, чтобы там себе бодрости придать, да, например, да. Ну, то есть, вообще, по идее, да, то, как работает наше бессознательное, мы каждый знаем… Мы каждый знаем нашу сферу, мы каждый знаем вот этот рецепт, из которого э, мы можем наполняться. Каждый. Просто тут важно задать гла... как... вопрос. Юль, вы подняли руку. Да, да, да. да. А, ну, мы же за здоровье, поэтому мы не практикуем какие-то особые наркотические вещества. Нам нужны способы более менее опасные это понятно конечно, это я говорю о том что вот именно если вы будете там я не знаю выпивать, улетать в какие-то там бесконечные турецкие сериалы, это вот не то не самый лучший оно же не лечит, оно только паз забивает переедать Перейд, уезжаем, да. да, это все вот то же самое, это не лучшие способы заполнения э, вашего бассейна. То есть вы заполните, конечно, но вода будет странная там со шметками сосиски, шоколада, там галлюцинации. Вот это вот все как-то лишнее. Нам надо сделать так, чтобы ваш бассейн наполнился чистой прозрачной водой голубенькой. А, теперь нам пригодятся два листика и ваша ручка я сейчас попрошу вас на первом листе нарисовать образ себя идеальный у вас будет на это три минуты да прям рисуйте как ваша душа вам подсказывает какая вы идеальная ну, то есть это не обязательно человечек, это могут быть какие-то предметы, которые нас наполняют, да, что-то... Ну, лучше, конечно, нарисовать все. Если вы считаете все. себя предметом каким-то, то, то можете... Конечно, лицо, там, да, что-то там. Да, себя идеально, да, например, если там, например, вот вы стоите в пышной юбке, это, наверное, какой-нибудь образ для вас, что вы легкая воздушная фея, которая успевает и там, и там, и там, и там, везде она успевает, и еще даже, возможно, ходит. Просто в... колдует, да. Да, и летает на метле, да, например. Вот, то есть у каждого в рисунке будут какие-то свои образы о том, как он представляет себя идеальным. Подумайте и нарисуйте. Нам не нужны ваши творческие способности, вам, нам надо, чтобы э, у вас э, сознание с бессознательным в контакт вошло, чтобы вы поняли вообще, про что речь идет. На этой... Э, не, не, лег, ой, не, не методики, да, там можно будет понять вообще а, о чем идет речь. Все сосредоточенно рисуют. Это прекрасно, потому что это соединение с собой, а мы так редко соединяемся с собой, что даже становится страшно. Потому что мы себя вообще не знаем. И так как мы живем еще в патриархальном обществе, и на нас наложены какие-то... Это кажется, да, что у нас равноправие, а на самом деле мы под гнетом власти. Как Может... тут не вспомнить классика? Киса, скажите мне, как художник художнику, вы рисовать умеете? Да, да. Так, рисуешься, это мы же, божечки, ну какая же могу быть красивая. Вот, вот, Юля, вы интересные вещи сейчас говорите. Какая же могла бы быть красивая, да? как же можно быть красивой. И вот они, как тут вот в ваших рассуждениях, да, они вот... Я уже, например, нашла два конфликта и у Рины, и у Юлии. То есть Юля... и Юля недовольна, возможно, где-то своей внешностью себя не принимает, будучи очень красивой, индивидуальной, да. Спасибо. Это правда. Ирина какие-то свои, видимо, таланты не хочет принимать. Под какие-то стандарты их подгоняет. А вот, у меня это... длинные руки. Длинные руки, мне кажется, это можно интерпретировать как-нибудь: как, как а, загребу весь мир. Длинные руки все мне подвластно. такое Всех достану. У меня просто тоже длинные руки, Юль. Всех достану тоже интересно. То есть вы говорите, все мои просьбы как будто бы неважный, и меня нельзя просто слышать из уважения и для того, чтобы сделать мне хорошо, а мне надо кого-то доставать и постоянно из кого-то что-то вытрясать. Очень такие интересные комментарии. Девчонки, мне кажется, три минуты уже прошло. Да. И тогда вы можете взять сейчас второй листик и нарисовать себя реальным. Как вы себя реально видите. А надо обязательно на другом листике? Или можно, если место осталось, на этом же? Ну, лучше на другом, да. Или перевернуть этот листик? Mm. Я перевернула листик, а там уже ребенок заранее нарисовал, какая я реальная. Сейчас, Блин, не видно. Тебя фон не дает. А да. Ты лошадь? Ты лошадь? Да. да, да, ты увидел, да? Мы, мы все немножко лошади сейчас. Это нормальная заготовочка. Вот интересные вещи происходят, да, Юля говорит, мы все немного ве лошади сейчас, да. Вот она отождествление, да, что я что-то везу, непосильное мне. И это а, здесь, если бы мы работали с Юлей наедине, я бы начала задавать вопрос, а что вам непосильно, что уже больше меры получается. Что больше меры, то и не есть зона нашей ответственности. То, что больше меры, там надо просить помощь. Но мы же все сильные, мы же это, то как это, про нас что-то подумают же. Должен, долж, должны быть те, у кого просить. А если все вокруг сами нуждаются в помощи, то рот -то не открывается просить ничего. Сейчас поговорим об этом, тоже интересная тема. Как-то вы так решаетесь, что решаете, что все вокруг в помощи нуждаются? Так прям хочется сказать, что это вы за всех решили. Вы знаете, наверное, если вы работаете с НКО, то есть такая проблема у НКОшников, ну, волонтеров вообще, что а, мы хотим, как это навязать добро типа того, вот сделать его всеми силами, даже если человек не просит, но вот ему нужно сделать добро, это Причинить, да? поймать Причинить, и помочь. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> да, да, да. Причинить добро это называется, да. <свят> но опять-таки, да, здесь вот ä, правила нужны, четко выстроенная структура, да, а, то есть ä, если вы даже будете, например, к нему относиться не как к подопечному, а как к клиенту, она уже тут вот уже будет идти профессиональная граница, уже рас, расставляться. Вам же нужно сделать, не становиться ему э, мамой, не становиться ему там папой, сестрой. Вам же в НКО же растят э, самостоятельность. Вот. Девушки, как? Готовы? Да, да, я да. Сейчас я буду прям читать инструкцию, потому что я думаю, что я так красиво не скажу, а тут все четко. А теперь внимательно посмотрите на себя идеального, идеальную. Насколько она хороша и прислушайтесь к своим чувствам. Что чувствуете? Можно даже сказать, так как, ну, если у вас, конечно, если у вас доверительная группа, если у вас доверительные отношения, если нет, то... А, можно, договорить. Да, конечно. Но первое, что приходит в голову, для того, чтобы соответствовать каким-то своим идеалам, не хватает времени. Не хватает времени. То есть не хватает времени. То есть это претензия к себе, да, возможно, если бы я была бы пошустрее, быть, или претензия нет. к миру, было бы в сутках 28 часов. Ну, да? то есть, наверное, к себе в том плане, что нужно учиться, да, наверное, распределять угу. правильно время для всех дел. И претензии к обстоятельствам окружающим в том плане, что обстоятельства очень давит со всех сторон, и это как раз тоже мешает время так, чтобы оно оставалось на ре реализацию себя идеально. Ага. То есть такая полярность, кого бы, кого бы мне сейчас обвинить, себя или мир. Вот, вот, вот такое вот. Да? Это очень важно, и вы потом поймете, почему я это говорю. Это не высуждение а в то, что дать понять заметить до да, со стороны как работает как работает психика да что кого-то нужно обвинять когда я обвиняю себя я ухожу чувство вины, когда я обвиняю другого, я злюсь, испытываю чувство несправедливости, не там, не там, мне не хорошо, а как я ранее говорила, если мне не хорошо, значит что-то я делаю не совсем то, не в смысле того, что а, делаю плохое, а значит выбрала а, не ту стратегию, надо стратегию поменять и жизнь станет хорошо, вот когда хорошо, значит я все правильно делаю, и тут я получила два мощнейших сигнала, себя обвинять не вариант, обвинять весь мир и окружающих, тоже такая себе стратегия, потому что вам там жить как бы вот она это когда э, волки подошли я стою вокруг э, в тесном кольце козлов вот она оно. вот он симптом вылазит а, дальше что вы испытываете да, по отношению к этому образу а, по попробуйте почувствовать какая она это вот ваша идеальная женщина Девочка, нас стесняется говорить, можно писать в чате, мы озвучим. Я не стесняюсь. Скажите. Или... Моя идеальная женщина, в отличие от реальной, одета в платье. У нее в руках маленькая сумочка, а не мой обычный рюкзак с одеждой для всех членов семьи. Вот. У нее э, прическа, серьги и такой, сказать, неозабоченный взгляд. Угу. А теперь я вам предлагаю вот так Это... вот... Э... Те, кто рисовал на обратной стороне листика, посмотрите внимательно сейчас. Запомните. А теперь можете у вас в себя идеальный образ, вот этот рвать аккуратненько, нежно. Прям рвите. Да, да, рвите, рвите его, рвите. Идеальный? И... Да, идеальный, Ань, да. Ань, а у меня вопрос, Ань, можно? Да, да, конечно. Может, а если у меня идеальный образ, где я такая вот ну, широко улыбающаяся, э, с открытыми, что называется, с открытыми глазами, с открытыми чувствами, а, а я реально, я немножко зажатая, и мне вроде бы как жалко рвать свой идеальный образ. А рвите его, потому что это же у вас есть какие-то ожидания, или это чьи-то ожидания о том, какая вы должна быть. Что же вы не имеете права уставать и испытывать те чувства, которые вы испытываете? Рвите ну, ее. Ясно. Спасибо. Какие чувства испытываете в тот момент, когда вы рвете этот идеальный образ? Как... Не Неудобно ум... сказать. Вот я дорисовала эту идеальную а идею, она мне очень нравилась. Но когда я начала ее рвать, скажу вам честно, это так приятно. Ну, казалось бы, ерунда, ты рвешь бумажку, но это реально очень приятно. Угу. Хотя мне нравится эта картинка. Отлично. А теперь у вас остался рисунок вашего э, реальный, реальный я вашего реального я. Посмотрите на нее, какая она. Прочувствуйте, какие у нее боли, возможно, где она нуждается в помощи. Что именно произошло, когда исчез этот образ идеальной женщины? Посмотрите на себя. И теперь мы пламотно... Ощущение, что, наверное, многие нарисовали такой, как это, повседневный образ и парадно-выходной. Ну вот, потому что, когда Ирина сказала, что такая, которая мне нравится, она в платье и с маленькой сумочкой, вот я тоже обратила внимание, что я -то тоже нарисовала идеальный образ такой женственный в платье с укладкой, да, Uh, повседневный такой реальный образ он в джинсах и припрыжку, как говорится да там ссобом, а теперь смотрите, как, как уже... а... А... смотрите, у Мы... нас есть сорок что есть сожаление сорок сорок сорок Давайте я сначала Юли прокомментирую то, что она сказала Вы вот смотрите, да, идеальный образ, когда я с укладкой, накрашенная, в платье, с маленькой сумочкой Это же не то, как вы живете Вы же живете вот так вот, вы живете в джинсах, там в куртке, в футболке там, Ну иногда что-то там на, на ходу подкрасите губки, завяжете себе хвост Иногда даже а, прям сразу после душа уложите голову феном, волосы феном и вот то, что находится в 80% времени вашей жизни, вы говорите, ну это фу какое-то, ну фу такой, выдешь. Ну вот я уверена, что найдется много женщин, может быть, они сегодня, допустим, не с нами, но есть наверняка женщины, для которых вот этот вылезанный образ это повседневность. И, наверное, а это... им будет кайфово вылезти из этого платья, из этой укладки в какие-то какие кроссовки, да, рваные джинсы. И я не знаю, и это будет их вот кайф какой-то. Да, да женщин таких действительно, действительно много. Этими женщинами завален весь Инстаграм, да. Но опять-таки мы видим форму. А как ей это все дается, мы же никто не знаем. Мы же никто не знаем, как ей это все дается, через что она проходит. Содержание там какое. Опять-таки, если мы рассматриваем, да, с точки зрения компенсации это все, что она там компенсирует себе. Ну вот что. Почему она себя я не Я говорю не об бывших а скорее о тех женщинах, которые работают в таких учреждениях, где выбора, нет, где есть дресс-код, есть вот эта обязаловка. Наверное, им вообще тяжело. Они, наверное, вот это вот все каждое утро вот этот труд по наведению себя. Наверное, думаю... тяжелее, чем, чем мой труд одеть джинсы и завязать пучок. Угу. Так, а теперь комментарии о том, что я сожалею, что она что я ее порвала. А из-за чего сожаление происходит? Я бы тогда задала вопрос. Катя, можно включить микрофон? Да, просто без видео, чтобы хотя бы. А слушать. Не говоря о внешности в повседневности нужно улыбаться, никому не нужно видеть нас уставшими и замученными. Это и что? От, у вас это, как будто бы мы заходим на территорию ценности, как будто бы если ты улыбаешься и не замученная, ты стоишь дороже. Отношение к себе как к товару, как ценники повесили, да, это точно так же, как некоторые говорят: я теряю товарный вид. Когда у нас появляются морщины, там, да, носогубные складки вот эти все, я теряю товарный вид. Ну, помимо внешности, у нас так, наверное, что-то еще есть. И вот это вот отношение, когда а, общество-то у нас потребительское сейчас, оно пронизано нарциссизмом. Когда а, одну за 40 сменил две, две на 20, вот эти вот истории странные, на мой взгляд, да? вот. они а, ничего, кроме как показывают болезнь и травмированность внутреннюю, они больше ни о чем не говорят. Тут никто не хуже, не лучше. У каждого возраста есть свои задачи. Было бы странно, если бы на нас сила притяжения бы не действовала. Ну, наверное, может быть бы и тяжелее рожали, да там, и отлетали бы куда-то в небо, и, не, и нам, возможно, нечего и стрела бы там, и луки нас бы человечество не, не выжило. То есть у каждого возраста есть своя задача. А то, что, чем, то, когда мы относимся к себе как к товару, вот это именно вот, когда я хожу в юбке и на каблуках и тащу два пакета, и там у меня нет машины, и еще у меня в руках 5-литровая бутылка воды, это прекрасно, конечно же. И еще я иду и улыбаюсь 33 зуба. Ну, это выглядит, ну, по меньшей мере, ну, я не знаю, как бы странно. Хорошо, если она действительно внутри испытывает то же самое, что и снаружи. Но часто же у нас конфликт. Ну, я не знаю, два пакета тяжело нести, конечно, если ты не весишь там, ну, 100 килограмм и не занимаешься кроссфитом, когда ты можешь веса поднимать. Ну, то есть это должна быть прокачанная женщина, и где-то у нее, возможно, это будет видно. А когда вот такая тростинка несет, вот это все и улыбается, и мы все знаем, что она дальше домой придет, и ей придется, наверное, это все еще и приготовить, а потом еще посудку помыть, урочки там проверить, что, чем там мы еще занимаемся в нашей... Да, у двух, у трех, Анна, Какого? смотрите, у нас Виолетта подняла руку, но у нас есть еще один комментарий, который, наверное, тоже к товарному виду, и ну, многих он, конечно, волнует. Как принять и полюбить себя, если у тебя большой вес, и как проработать женственность? Ага. Я вообще, честно сказать, про женственность, я не знаю, как это как это делается, потому что энергии на женские и мужские не делятся, потому что, согласно моей науке, в нас есть 50% анимы. Это же э, женская наша часть, и 50 процентов анимуса это наша мужская часть. И как бы хорошо, чтобы они в конфликт, когда они в конфликт не входят, потому что э, вы когда ваши мужчины уходят куда-то на работу, вы что становитесь э, сразу беспомощной, беззащитный? И о боже, я не знаю, открой мне бутылочку с водой или с маслом подсолнечным. Что, ну что, как мы можем жить без мужской энергии? Как... А вот по поводу принятия себя в большом весе. А тут вот надо выходить на правду о себе, да? Опять-таки, я не знаю, насколько большой вес, потому что некоторые там ростом метр семьдесят восемь, весят при этом 60 килограмм, они считают себя очень крупными женщинами. Насколько там большой вес? Если там действительно большой вес, и его видно, да, там, что это размер одежды, там, ну, я не знаю, 56-58 пятьдесят там, да, такой. Тут надо... Как, как как это принять все, а как вы примете, что с вашим телом происходит что-то такое, что вам конкретно вредит? Как вы это примете? Тут есть какие-то механизмы, которые помогли запасти этот вес, да? То есть почему случилось расстройство пищевого поведения? Почему в холодильник и в еду холодильника еда там какая-то куча смыслов скопилась, да? Точно ли вы хотите есть, когда едите? Возможно, вы начинаете есть, когда вы испытываете тревогу, или когда вы испытываете одиночество, или когда вы хотите спать, вы едите, или когда вы ну, заедаете стресс. да, Это вот именно про то, что я испытываю тревогу. И как так получилось, что я не ощущаю, когда я хочу э, пить? то я ем, когда я испытываю тревогу, я зачем-то ем, как так настроен внутри меня механизм, что я этого всего не понимаю, как я так не дружу со своим телом. Действительно ли это красиво? Это можно принимать с точки зрения, я вижу, что у меня э, существует это, и если я так в это вцепилась, и мой взгляд это так за, за, замечает, наверное, с этим надо что-то делать. А чтобы понять, что ты, чтобы начать выбираться из тупики, надо понять, что ты в тупик попал в это. Это уже половина Половина как бы, решенной проблемы. Вот это о чем. Ну как вы, как вы можете действительно принять, сказать, что это, э, говорят, что это на уровне психологии? Ань, мы да. можем сказать, что это всегда индивидуальный случай. Что у каждого человека это личная ситуация. Мы, вот Татьяна Конечно. написала эти комментарии. мы Татьяна, мы понимаем вас, что это очень серьезная проблема, но, к сожалению, вот так вот на всех рассказать сразу, а если я не права, поправьте меня, это невозможно, потому что, ну, есть физиологические особенности, указаны, да, физиологические, да, да. как человек приходит э, к этому состоянию э, неприятному для себя, и, наверное, в этом случае, э, ну, если мы сейчас Пять -пять. скажем, любите себя, ну, ну, это… Сразу... Нет, любите себя, и это правда, но любите себя с той точки зрения, что с этим надо что-то делать, потому что иначе это будет все усугубляться. Когда приходят к нам такие пациенты, как мы с ними работаем, да, когда идет вот именно расстройство пищевого поведения, мы что делаем? Мы сначала отправляем в том числе и к докторам, чтобы они проверили гормоны, все органы, да, вот, чтобы мы точно понимали, что это вот именно наше все. Вот, А дальше, как правило, да, мы выходим на то, что а, любой набер, набор веса это либо я а не умею защищаться, защищ... не умею говорить нет, выражать свою злость и пухну за счет того, что во мне вот злости столько меня раздувает от от злости, да, либо когда мне не хватает еды, еда это такая метафорическая, потому что еда всегда это про любовь матери, вот как мы будем этот дефицит, да, восстанавливать, и это правда, это работает, это прежде всего работа с мозгом происходит, с установками, с отношениями, которые вы будете строить там со своим терапевтом, которые там будут с каким-то близким строить, с каким-то близким строить, это вот все, вот это, это много кропотливой работы из разных мест, из разных мест. Поэтому, наверное, мы можем Татьяне посоветовать, что если это вас волнует, нужно найти психолога, который вам окажется близок, который вас услышит, и действительно Вер. говорить об этом, проговаривать это. Да, и да, потому что прежде себя. чем даже мы выйдем на то, что а, там была какая-то когда человек признает, что его мама не любила или недостаточно любила, что ему не хватило, да, то это тоже огромный стресс. Там. И до этого проводится работа, и человеку сложно принимать свою злость, и сложно принимать свою грусть, потому что вот они у вас, вот они все идеальные картинки. Я прошу прощения. Там. Можно я, меня там убивают, по-моему, друг друга дети? Да, сейчас, конечно. Момент. Дядя, сейчас закончится комментарий. Вы включайте микрофон тоже. все-таки очень слышно. Очень слышно. Хорошо. Лука, очень слышно. Дети, очень громко. Вы очень громко кричите и мне сложно. Спасибо. Спасибо. Нам это всем знакомо. Спасибо, девочки. Анна, у нас такой же фон бывает очень часто, так что мы вас прекрасно понимаем. А, и прежде чем, вот я на чем остановилась, прежде чем, что мы вообще даже в принципе поймем, да, что там у нас... Вы же все нарисовали вот этих идеальных женщин, да, которые улыбаются на каблучках, все отточенные, такие. Ну, нет, а мы... У нас вот есть заводские установки, как в телефоне. И там вот есть все чувства и эмоции, которые есть. Но нельзя отключать чувства. Вот они базовые. Каждое чувство о чем-то сигнализирует. О чем говорит усталость? Вот вы говорите, я иду и не улыбаюсь. Мне, я, я испытываю усталость. да, я. Успы... Говорит, сейчас, я иду и не улыбаюсь, у меня сниженный фон настроения, да? я могу испытывать грусть. Это говорит о том, что либо я что-то ценное потеряла, либо у меня скопилась усталость, что мне пора отдыхать. Усталость говорит о том, что пора отдыхать. А если вы ее под себя куда-то, и из себя куда-то выпираете, как, как вы будете отдыхать и когда вы ляжете? Если в осознании произошло, что я устала, вы ляжете спать, там, в 10 часов. А если этого не прошло, то вы еще пойдете полы помоете, три стиральные машины белья постираете, и там, я не знаю, сырников к утру подготовите. Но ну, это вот фантазии, да? И ляжете спать в час. О, а еще маску не сделала. А то я завтра не свежая буду. Вот это как. Виолетта руку подняла. Да. Здравствуйте. Я как раз немножко... И о том, что э, как жить трудно с лишним весом, то есть у меня сейчас э, вес большой. Э, но я скажу одно, что принимать, научиться принимать себя э, порой очень сложно, особенно когда вес увеличивается. И с этим самое страшное, ты ничего сделать не можешь, ввиду того, что, ну, например, вот у меня эндокринное нарушение на каких бы я диетах не сидела вес держится стабильно ничего не сделаешь и мне скажем так помогает то что периодически я смотрю как называется шоу шоу тост толстушек то есть ты видишь на сцене полных женщин и они принимают себя, они показывают себя, и, в принципе, у них можно получиться не стесняться себя. Когда ты учишься не стесняться себя, с этим легче жить. Да. Это одно. А второе, например, вот отличие того, что человек, ну как вот мы рисовали, я просто не показывала, у меня не было времени, себя идеальную и себя натуральную. Но дело в том, что я многодетная мама, так же как и у Юлии, у нее трое детей, у меня пятеро. И э, кроме этого, как вы видите, вот, по мне лазают котята, дети – это постоянные животные и все остальное. И э, учиться все это вместе воспринимать э, и конфликты детей, и, как говорится, недовольство, и то, что ты не все успеваешь. Но ну, Просто надо научиться разделять обязанности не, не вешать все на себя и потащила, а разделять э, между членами семьи. То есть одному, да, когда ты разделил обязанности, тебе становится намного легче. Я к этому пришла, э, скажем так, и... В этом, как говорится, я да, мне порой очень тяжело, потому что порой вечером ложишься и думаешь, господи, завтра вставать опять в шестого. Ну вот это вот про то, что если бы проезжал бы сейчас мимо Камазик, я бы не отказалась. очень даже, кстати, да, остановите мир, я сойду. И тут... Нет, остановите мир, я, я бы так не сказала. Я... Честно, хочу сказать, что я стараюсь поддерживать себя, своих близких, ну и, конечно, других людей, которые обращаются ко мне за помощью. Опять-таки, первоначально, чтобы поддерживать кого-то, надо поддержать себя, потому что да. без поддержки себя никакой поддержки другим не невозможно осуществить. Тут был вопрос про сексуальность. А как же сексуальность? Сексуальность это вообще про то, что мое лебидо работает. Это никакого отношения к телу не имеет. Если наша лебида питают, это, например, сексуальность это не то, хотят нас или не хотят э, либиды это вообще про сексуальность это про любовь к жизни вот так это про инстинкт жизни вот про что это можно сказать насколько я люблю жить вот вот здесь вот точка э, когда наше тело не находится в усталости да когда наша психика не находится в усталости когда нас не раздирают э, внутриличностные конфликты вот здесь вот либидо развивается ну, то есть это, если я правильно поняла, что как же сексуальность, это как меня воспринимает другой пол. Да вы сколько угодно можете, в принципе, так весить, но если у вас нет вот этого внутриличностного конфликта, да, то, как вы говорите, я нахожу поддержку, я нашла группу поддержки в этом шоу «Толстушек», да, да. где размера «Плюс». И вот вы говорите, я могу туда идентифицироваться, я смотрю, как они живут, и я... Ну, я была концертным директором. Угу. И вот вы говорите, да, я какие-то стратегии их жизни, да, примерила на себе, и они мне подошли, жизнь моя улучшилась. И я эту стратегию продолжаю а, в жизни использовать. Класс. Но сексуальность – это не про то, сколько мужчин я прошла, и сколько мужчин на меня отреагировало своим кровью в, в нижней части туловища, прилившей. Это не про это. Это о любви история вообще такая больше. И вот, а, про травести-шоу я не поняла. Вопрос, честно сказать. Что ну, видимо, Катя говорит, Виолетта любит смотреть шоу Толстушек, а Катя а. любит смотреть травести-шоу. По-моему, это прекрасно, красиво, ярко и весело. Да, кому что нравится. Извините, кому что... А кто, кто это зашел? Мы тебе потом расскажем. Когда мальчики переодеваются в девочек, ходят на больших каблуках в перьях. Ну, я видела такой фильм. Так, так не видела, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, <смотра> <смотра> смотрела. А, и вот дальше я продолжу, да. А, про то, когда вы. Исключаете из своей жизни эмоции, которые чувствуете, чувства, которые чувствуете, про хорошие ли отношение это к себе, про заботу или это о себе. Про юль заявила тему, да, психопрофилактика эмоционального выгорания. Какое это имеет отношение к психопрофилактике, да? Вот такое гадское отношение к себе, когда на нас, нам рассказали, да какими мы должны быть мамы, папы, важные лю люди да, в нашей жизни. Учителя, когда нас там, может быть, сравнили с кем-то, да? когда первая любовь случилась, например, и мальчик куда-то ушел, там. когда муж на кого-то смотрит, ну я сейчас фантазирую, да? когда какое это имеет отношение вот, к хорошему отношению к себе. Никакого. И вот она профилактика – разграничивать. Где вы заканчиваетесь, другие начинаются. То, что вам про вас рассказывают, это не всегда про вас рассказывают. А вы часто верите, потому что вот эта э, проницаемость, вот эта граница, она не настроена, потому что себя не знаете, поэтому и верите. А мы, человеки, как устроены? Там вода камень точит, да, если э, поставить какой-то камушек под э, капельку воды, которая капает там 30 лет, там появляется ложбинка. Не просто же так, да, говорят, скажи человеку сто раз, что он свинья, наступирован, он хрюкнет, хрюкнет. И вот в этом всем как бы вы живете. Аня, что нам делать со вторым рисунком? Со вторым рисунком? Я бы его сохранила. И вообще сказала спасибо огромное вот этой женщине, которая нарисована, потому что она жизнь проживает, и сколько на ней ответственности, сколько она сил тратит. И вообще за счет вот не за счет идеальной это все происходит, а за счет вот этой идеальная не сделала ничего из-за идеальной вот та, которая живет, она испытывает вину, стыд, неудовлетворенность, а живет то вот это реальное. А к ней никакой благодарности, хотя это она все сделает, это, это она все делает, это она шуршит. Это она готовит еду, это она убирает, это она ходит на работу, это она там свои кудряшки с утра расчесывает, это все делает она, это она рожает детей, это она заботится о муже, это она еще пытается там другим помочь, из вот такой крохотулечки сил, родственникам, мамам, папам, сестрам, братьям, там, не знаю, к бездомным животным сходить, там еще что, сороку накормить, вот это, это все она делает но только она какая-то обесцененная получается а... и ненужная какая-то ее затоптали просто и сказали давай давай давай вот как это лошадь кто лошадь рисовал ма... ребенок да? а тмеча вот ма... смотрите вопрос а что если почти совпали реальная идеальная я взяла и порвала себя а зачем вам, ну, это прекрасно, это прекрасно, это может быть говорит о том, что м -м, конфликта нету, я реально совпадаю с я, с я идеальной, тут можно было бы на чем постараться, да, а стать лучшей версией себя, ну, это что такое, мы вот когда, раз... мне кажется, это история про развитие, развитие порвать невозможно, потому что пока мы может. живем, да, Пока Может мы быть, это... Может, Екатерина имеет в виду, что она рисовала на одном листе спереди и сзади, и поэтому, когда рвешь себя идеальную, то а, второй образ с другой стороны листа был совпал. Вот мне такая еще мысль пришла в голову о совпадении двух реальностей. Ну, идеальной, вернее, и реальной. Мне кажется... Возможно, нет, нет, это нет, про нет. то, что я к себе, это вот Екатерине повезло, она менее травмированная, менее травмированная, да, и она говорит, в принципе, у меня такое идеальное я не невротическое такое, не нарциссическое, да, вот такое вот, мне не нужно, оно не очень далеко от меня отодвинуто. Потому что вот когда вот эта большая разница, да, есть реальная я, есть идеальная я, оно всегда идеальная я есть. Только а, важно, насколько близко оно приближено к, к реальному. Возможно ли до нее доб добраться, используя систему маленьких шагов. А вот реальное, вот идеальное, вот это, которое до Луны и желательно за один шаг преодолеть, как правило, у нас потом, это невозможно сделать, да, одним шагом до Луны не допрыгнуть, и как правило, у нас потом получается вот это вот а, кладбище, начатых проектов, вот это вот все. Екатерину можно поздравить, у нее вот какая-то такая больше невротическая норма, нежели, ну, такая крепкий такой махровый невроз. Вот чем больше разница между реальным и идеальным, тем больше травмированности было. Чем меньше эта разница, аллилуйя, люди среди нас такие, можно посмотреть, как живет, и какие-то схемы себе вытащить. Аня, тогда такой вопрос. значит, Я правильно понимаю, что когда вот вдруг мы понимаем, что ну, бежим по замкнутому кругу вот этих вот ежедневных сложностей, ежедневных графиков, постоянных занятий, и ну, вдруг приходим к, осозна... к какому-то да, чувству, какое-то вдруг где-то там мелькнуло, что что-то не так, то мы вот… Мы, мы, мы, мы что берем за, ну, за мы такой... вообще должны остановиться и хотя бы задать себе вопросы: а что я сейчас чувствую? Какое, какое чувство испытываю? А вообще то, что сейчас происходит, мне нравится или нет? Ведь э, мы, как бы, не переродимся, да? вот, жизнь-то вот она здесь и сейчас происходит. Так, говорим, нет, я себя сейчас не нравлюсь, мне не нравится то, что происходит. Дальше, давайте. давайте ну, вот нет, подождите, не я себя. Алгоритм какой-то вот. Такой, Смотрите, да? что я сейчас чувствую? Важно определиться с чувством. Это будет первый вопрос. Вот прям можете записать себе эти вопросы. Это классные вопросы, потому что чувство — это сигнал, и каждое чувство можно это интерпретировать. Опять-таки, если я устала, это значит, говорит о том, что мне пора отдохнуть. Если я Злюсь. Это, скорее всего, кто-то нарушает мои личные границы. Например, если я испытываю тревогу, да, это я приближаюсь либо к тому, что уже раньше меня травмировало, то есть я приближаюсь к своей травме, либо я себе вру, либо... Я беру что-то не свое, да, вот. И каждое чувство, оно если его, оно расшифровывается, у нас дальше появляется вот как, как мы должны действовать. У нас понимание происходит. Значит, вопросы, которые вы задаете: А что я сейчас чувствую? Первый вопрос. Нравится ли мне то, что сейчас происходит? И третий вопрос: а чего я хочу? Вот, а, это хорошо. при вопроса. и это дальше вопрос, начинаете а? рассматривать, что должно быть обязательно, чтобы вот не уходить вот в эти точки, да, и чтобы как-то к себе возвращаться, да, две входные двери в одну комнату, и удовольствие, и смысл должны быть, ради чего я все это делаю, и получаю ли я от этого удовольствие. Хорошо, если я вижу, ради чего я делаю, но удовольствие мне это не приносит, ну, вот такой, да, конфликт двух дверей. Но какие наши действия ну опять-таки смотрите да как у нас не должно быть перекоса мы как-то опять таки я вот думаю что это очень часто срабатывает например с детьми да вот и я помню юлину тоже ситуацию да а может быть вот так вот а может и нафиг эту музыку но ну, не хочет ходить пускай не ходит захочет ходить пойдет в 38 как я пошла ну, то есть, ну, как, как бы, что, вот что поменяется? Вы предлагаете уменьшать свое вот это напряжение, да, свой напряженный график, напряженное состояние за счет, за счет снижения треб, как, требовательности, да, к себе а, да, и вообще своих окружающих, близких можно спросить, а вы-то чего хотите? А вы действительно, они действительно там хотят на Новый год селедку под шубой, оливье, что вы там еще готовите? Или там достаточно там 3 килограмм креветок сварить в одну большую хотят, посуду? И хотят и все. счастливую, спокойную маму, не орущую, да? Ну, чтобы мама была спокойной и счастливой, она прежде всего как бы, должна о себе заботиться. Не будет человек счастлив и спокоен, если... А у вас две руки, а теперь представьте, что а, вы эти свои две руки используете на трех человек, на четверых, вот у вас четверо человек, еще вот как, не устанут ли руки, потому что пока вы что-то за другого делаете, его руки отдыхают, у него появляется энергия, которая потом идет в какой-нибудь, ну там, я не знаю, Энергия же, она как, как клево распределяется энергией. Вот у нас есть 8 часов работы, 8 часов, когда мы себе посвящаем, 8 часов сна, да? То есть где ваши 8 часов сна и 8 часов, когда вы себе посвящаете? И вот ну, он этот... Это прям хорошо, Да это хороший шикарно! Хороший. Вот. И как бы вот, ну вот она точка баланса, понимаете? А тут вот, знаете, как перестать бы, да, до себя и до, до окружающих докапываться. До, до угу. Так, хорошо, значит, с этим понятно. Так. А, ну, да. Ну и какие-то еще, может быть, варианты вот, поддержания своего ментального здоровья э, такого. Э, да. ну, кроме снижения вот это, да, докапывательности к себе и окружающим, Какие еще вы можете предложить нам такие добрые фишки какие-то, которые можно использовать в момент вот этого осознания, что сейчас у меня уже все шкалит, я закипаю? Меня, наверное, Подождите, вот сейчас этом, шкалит да? и я закипаю, это говорит о том, что я очень сильно чего-то долго терпела. Это не... не, не... Это связано друг с другом. Вот так вот. Если вы долго терпите, вот терпите. Чем дольше вы терпите, тем больше вас рванет. То есть, вот когда вы только понимаете, что я сейчас это стерплю, вот остановитесь, не терпите и скажи, а я сейчас вот такое чувствую, а ты перестань, пожалуйста. Будет круто, если вы сможете повлиять на объект, но, как правило, мы не можем, да, но между нами есть чувства, да, мы каждый друг другу какие-то чувства и... испытываем, да, и вы можете сказать, а мне сейчас помощь нужна. Потому что вот у меня сила осталась настолько, настолько. вот если я сейчас рассказать, прямо, это не в смысле того, что я тебя напугаю, что я потом буду делать, а в смысле того, что помоги мне. Я тебе рассказываю, описываю ситуацию, какая у меня сейчас есть, что вот, вот еще вот столько, и я начну орать. Не потому что я тварь такая и тебя ненавижу, потому что ты тварь, а потому что я просто не могу больше это все перерабатывать. А дальше же что идет? А дальше идет, видели женщин, которые просто начинают кричать, вот так хватаются, это часто в фильмах показывают, особенно часто это там за рулем, за каким происходит, да, когда они просто едут, начинают орать. Мужчины точно так же делают, да, вот. Вот он, это нервный срыв. Это про то, что я вообще столько терпела, столько на меня навалилось, что я понимаю, что я просто с этим не справляюсь. И мне помощь нужна. А если мне никто не помогает, значит, я что? Из близких, да, никто не может мне помочь. Там, я не знаю, 8 младенцев у вас. Ну, вряд ли они вам помогут, да? А вы одна, например. Вы... Ходите и спрашиваете по знакомым, кто чем может помочь, по сусекам прям спребить, она говорит, вот с младенцем посидеть не могу, но вот чай тебе налью, давайте я сейчас по спине поглажу, там, я не знаю, поцелую тебе в голову, массаж тебе сделаю. И каждый, каждый, и кто-то один согласится с младенцем посидеть, кто-то там за денежку придет согласиться вам убраться, понимаете, вот оно, это делегирование. В этот момент я вспомнила свою одну жизненную ситуацию, когда вот все навалилось, у меня небольшая разница у старших детей. Я пришла, не поверите, к психиатру, находясь во втором декрете из декрета в декрет, то есть не выходя сразу же второй ребенок. И я прихожу к психиатру с ребенком в руках, с маленьким, и говорю, что мне нужна помощь. И она говорит, а что вы с ребенком-то пришли? А я говорю, ну, вот, у меня деть. мама работает в Москве, свекровь на работе. А, ну, а куда я его дену, там мне не скуда. А врач мне очень нужен, мне нужна рекомендация, потому что я не сплю. Вот я не сплю уже, ну, как бы шесть суток, седьмые сегодня. Я не сплю. А у меня двое маленьких детей. Она говорит, вы что, ну, на острове на необитаемом живете? Вы что, в вакууме находитесь? Вокруг вас нет людей, друзей, соседей. Вам совсем не с кем было на час, там, на полтора ребенка оставить? А мне в голову не пришло посторонних людей просить на самом деле, да, ну, как бы переступить вот этот порог того, что мы все люди, и можно обратиться порой не к самым близким, там, да, не к родственникам. Вот это, наверное, просто нас ну, менталитет такой нам в голову не Да нет, на это просто деле так деле вот. выручать друг друга, и это не обязательно могут быть мамы там, да, и бабушки. Самая вот еще сложная вещь, вот это вот э, выгорание, да, в том, что у нас очень сильно снижается, вот это то, что вы рассказываете, да, то, что я не сплю, вот чем больше я устаю, тем больше я не сплю, и эта связка вообще постоянная, потому что вся система нервная раздрыгана, да, э, расшатана, э, непонятно, как работают процессы возбуждения, процессы торможения, да, вообще непонятно. И когда бы уже э, нервной системе успокаивается, а она... Просто не может это физически. Вот это вот сжался, кулак. Ну, ну да, что? сон не наступает. Или наоборот, рано просыпаешься, будильник еще не звонил, а ты уже лежишь и ждешь. Да, ты... да, когда да, да, вот когда это он оно, это заход, это восстанавливается. Смотрите, тут еще при выгорании, при вот этом эмоциональном, снижается критичность. Я начинаю думать про себя, что я плохая мать, я плохой человек, я вообще какой-то там худшая вообще ошибка природы, вселенной, там. вот это вот все начинается. И рядом должен быть какой-то человек, который либо специалист со стороны, да, который скажет, так, стоп, а что с тобой происходит вообще? Потому что критичность снижается во время эмоционального вот, эмоционального выгорания. И вот то, что вы обратились к специалисту, да, пошли к психиатру. Это ну, прям на своих на последних ресурсах доползли, да, вот Нет, часто. Мне мама заставила спасибо а, ну вот она... большое. Это было давно, Может, это вообще... было 10 лет назад. То есть, вы не не заметили, да, что с вами Мама что мне сказала, ты что, у тебя маленькие дети, дорогая, надо спать. Это если ты не спишь иди к психиатру. Да-да-да, вот, я и мама выступила. Я таблеточки, я заснула на второй день. Да, да, и вот мама явилась вот этим объектом, который сказал, так, я вижу в тебе изменения, и что-то мне не нравится, что с тобой происходит. Вот, потому что у Юли снизилась критичность к своему состоянию, вот, и, то есть, а критичность мышления, она у нас как... Мы очень проницаемые становимся, мы от усталости вообще можем всякую дичь творить. И первая дичь попадает по нам. А потом уже вот, вот эти вот, да, когда мы не замечаем угол, когда вот мимо всегда проходили, да, и углом там вьемся о кухню, да, ну, телом о кухню, о косяк, не помню, куда ключи положила. Вот они, эти маленькие все звоночки того, что уже что-то не то происходит. С чего бы это я здесь и сейчас не нахожусь. Потому что, чтобы находиться здесь и сейчас в реальном времени, нужна большая концентрация внимания. А для этого нужны психические силы. Вот наша психика, она вот ну, категориями такими, да, слабость, крепость, да, вот, таки, вот такими категориями мыслим. И здесь вот, вот это вот происходит. Дальше. Вот Юля говорит про сон. Это действительно одно из важнейших составляющих профилактики и выхода из вот этих выгораний, профилактик депрессий, да, меланхолий. Это сон. Я когда работала с женщинами в перинатальном центре, особенно вот те, которые, которые послеродовую депрессию проходят, которые, у которых, ну там, не так, как они хотели, роды проходили. Первое, что мы рекомендуем, да, это всегда спать, потому что у нас психика устроена так, что много-много, большинство информации происходит и переваривание именно вот через образы, которые мы, если мы запоминаем сон, то вы запомните сон, там будет какая-то куча образов. Но если их раз, расшифровать, мы вернемся к тому, что происходит в вашей жизни, тогда или сейчас. Вот во сне это все психика перезагружается, и во сне тело, Перезагружается тело, точнее восстанавливается и психика перезагружается. Нам для этого помогают гормоны, которые вырабатываются да, в определенный промежуток времени и вообще полезно не шевелиться. Да? Как мы выходим из выгорания, да? как мы налаживаем сон, вот там прям есть целые рекомендации. Да? Это и про проветриваемое помещение, и когда нам нужно, вот особенно мамам, это важно, неважно, какого возраста дети, это мы такие груминговые процедуры себе устраиваем, это погружаем в состояние младенца и по максимуму себе заботимся. Ванна, с солью, там, я не знаю, с чем вам, с ромашкой нравится ее принимать, свечи, какое-то постельное белье такое, которое именно вам по душе, да, определенного веса одеяла, определенного, там, определенный запах, если вам нравится аромат кондиционера, как-то либо в коконе спать, либо какая-то пижама, прогулки обязательные. То есть мы минимизируем вообще поступление. И это делается сознательно. То есть именно прям сознанием. То есть я не хожу на дискотеки, я не хожу на рок-концерты. Что я перед сном я не занимаюсь видами спорта, которые обеспечивают большой выброс от, от гормонов. Да, там. Я хожу там на растяжку. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, прогулки обязательные, если вам нравится. Как еще можно восстанавливаться? Я, например, восстанавливаюсь, когда у меня есть... Когда я очень сильно устала, я включаю, давай поженимся, прости господи, вот у меня отключается мозг, я всему этому верю, тому, что они говорят, даже могу иногда даже осуждать и говорить, о, этого не выберет, и я понимаю, что я где-то в возрасте трех лет нахожусь, вот. и вот прям верю тому, что там происходит, вот, то есть это у каждого свое. А, дальше что? Ага. Так, я вас хотела перебить. Скажите, да. ну, а просить у, как бы у других людей, у, у рядом находящихся, просить, ну не знаю, как-то ну, вынуждать на любовь не получится, но просить как-то приучать, может быть, я не знаю... Ну, кучи, что, они, к... что вы их да. к приучаете, как котов? Ну, нет. Ну, нет ну, Опять-таки, не если... Потихонечку приводить к тому, что, ну, маму надо жалеть, чтобы вот не говорить, пожалей меня сейчас, да, а чтобы это, наверное, может Ну, быть мы тогда вообще системой. выходим к тому... Я поняла вопрос. Мы тогда вообще выходим к вопросу тому, а какие отношения, взаимоотношения у вас в семье? Как, как они поняли, что маму не надо к маме не надо сочувственно относиться. Как это они забыли то, что мама живой человек, а не механизм. Понятно, что дети они прям абьюзеры, потребители, что вот они рождаются, у них есть столько потребностей, а удовлетворять они их не могут. Но потом с возрастом, когда они растут, когда научаются руками, ногами двигать и координировать свои движения, у них еще мозг начинает работать, да, они могут что-то еще, что-то уже привносить когда они, например, понимают, что они первый раз покакали, это Боже, Боже, подарок миру, да, там, Они же смотрят на взаимоотношения мамы с папой, как папа относится к маме, как мама вообще в принципе себя ведет. А если вы все на себя взвалили, какой же дурачок от этого откажется? Вот и в это эмоциональное выгорание как раз и попадают люди, которые привыкли на себе возить. Опять-таки мы смотрим, возвращаемся в эту трубу, да, и где там пробоина? Она когда произошла? Когда сколько вам лет было? И, как правило, когда мы находим вот это вот, это не нагружается больше смыслами, вот эта вот ответственность, да, и все, человек живет. Мы это разбираем, и все, живите дальше. Потому что к нам будут относиться именно так же, как мы относимся сами к себе. Люди это чувствуют, и все. Ну, есть, вот вот это это они наши комплект... зерна подытожить с словами, которые мне с детства говорила мама: люби, и уважай себя, эти будут любить и уважать окружающих. Все так верно, прям... потому что смотрите, когда вы будете отдавать свою конфету а, детям, они вам свою конфету не отдадут, они привыкнут, что мама отдает свою, свою конфету, и они потом придут и скажут: мама, отдай мне конфету. Ясно. А если мама съест свою конфету, она научит свою дочь и своего сына. А, сначала я когда я наем со своей конфетой, да, то, что ты свое съел, например, я дам тебе то, что осталось. Она покажет и как себя обеспечить, и как с другим поделиться, когда а так получается один дефицит, дефицит, дефицит. И он вот так нарастает, нарастает, нарастает. Да. Ладно, вопрос... мы на время, что она уже мчится очень быстро, наша конференция уже такая. Коляс, я даже половину вы... не рассказала. Давайте что... тогда будем... Да, ну, у нас у тут есть действует. вопрос, который прям вот эпичный вопрос, который да. нужно Давайте. нам на него ответить. Как же нам бороться с выгоранием? Во-первых, понимаете то, что... Ваше выгорание эмоциональное, оно происходит тогда, когда вы себя не слышите. Научитесь слышать себя. Вот опять-таки, вы когда убираете вот эти чувства, которые вот, вот эта вот идеальная женщина вам просит говорить, а вот эти чувства, блин, давай ты не будешь испытывать и показывать не будешь. Вот каждое чувство это сигнал о том, что что-то происходит. Если я испытываю радость, я туда возвращаюсь, если я испытываю страх, там, боль и горе, я туда обратно не пойду. А вы это не, не, не слышите, вы это убрали, потому что вам только надо улыбаться, а улыбка она будет натянута, потому что вы, вы, вы выключите э, усталость, у вас все остальные чувства выключаются, потому что на, на, на чувство один рубильник, он либо вколол, либо выколол. Это первый момент. Второй момент – отделяйте, где ваше, а где не ваше. А для этого нужно задавать себе эти вопросы. Что я чувствую? Что сейчас происходит? Нравится ли мне это? А что я хочу? Вот они, эти ваши вопросы. Вот они ваша системы координат. Вот. Перестаньте тащить на себе то, что не надо. И а, то, что не ваше. Дайте людям рядом с собой расти, а то получается, что вы такие, блин, играете в богов все. Вот они, боги, поставили себя на пьедестал. А все остальные кто? Это же история про гордыню. Вот когда мы заходим вот на это, на все, да? А почему вы других инстинкты жизни лишили? Почему вы думаете, на что они беспомощные, там, ну, я не знаю, кто? У каждого механизма, Бог так, всех так задумал, природа нас всех создала, создала, что у нас у каждого есть механизм выживания, мы каждый можем развиваться, там, кто-то все домики строит, кто-то в улиточку, пря... ну, там, в этот, в этот прячется, даже у инфузории туфельки все есть. Ну, то есть, а вы тут такие ходите большие. Вот где не нужно, вы короны, короны снимаете. А где, а где, ну, точнее, где не нужно, вы их на себя напялили, аж прям в тройном размере, мантию, там, скипетр, что волшебные шмачки, все понапяли на себя. Это же пипец, как тяжело носить. То, что ваше, оставляйте себе, а для этого надо точно разобраться, где вы начинаетесь, где вы заканчиваетесь, и начинается другой человек. С чего вы взяли, что вы важнее, чем другой человек? Откуда у вас эта гордыня? Вот они, эти ваши комплексы Бога, синдромы там, я не знаю, то всемогущество. То есть Понимаете? Сейчас, вот, ну, я правильно понимаю, что когда мы говорим о том, что мы э, берем на себя э, ну, излишнее, да, то это скорее не самобичевание, а неверо, неверование в силы э, Да. Рядом Да, правильно? Да, да. Мы недо, недооцениваем возможности людей, да, э, когда сваливаем да. на себя их функции лишние. Да, функции. конечно. Вы же этим самым делаете их беспомощными. А если это дети, вы растите в них вот эту выученную беспомощность. Это как эксперимент проводили. Мне нравится его рассказывать, он такой очень показательный. Собачку закрыли в клетке и били током. Били, били ее а, током. Да, да, да. да, вот она скакала, скакала, скакала, скакала, что-то пыталась сделать, а потом, а потом ей клеточку открыли и перестали бить током, и она никуда не выбежала, потому что она уже привыкла, что она бегала по клетке, каждый раз дверь была закрыта, и все. А дальше она не побежала, потому что смысл-то бежать. Она сложила лапки. Точно так же вы у детей отбираете, когда вы у детей отбираете их ответственность и их решение, ходить им на музыку или там на рисование, ходить или не ходить, вы, вы забираете у них их уверенность. Потом, как они будут разбираться, если у них не было вот этого вот фундамента, когда им можно это все безопасно делать, когда мать или отец там вырулят хотя бы это все, ну, когда тебе пять, тебе не надо это все выруливать, потому что есть два взрослых, которые должны это все разгребать. Он делает, пробует и понимает своим мозгом потом, так нельзя, а так можно. А потом, да. когда он вырастает, да, то у него нет этих механизмов. И начинается вот байда, там в 40 лет и мужики... Мама на себя берет уже теперь вынуждена эти функции. Да, а, раз, а потом ищут. вот эти мальчики в 40 лет, которые живут с мамой, мальчики, которые в 40 лет приходят к психологу и говорят... Господи, я вообще не знаю, кто я не знаю, и девочки тоже такие, я не знаю, кем я хочу быть, а почему у меня все в жизни плохо, а почему на мне все ездят, да потому что потому что. Вот потому что вот, вот такие мамы, да, получается, себя перегрузили, не догрузили, как бы, да, опять-таки, и вот этот комплекс, да, и он же так и растет, и растет, и растет. Вы же mm -hmm. тоже за кого-то там отвечали, да, чтобы придумать, что вы всемогущие, Откуда-то у вас в всемогущество-то у вас во всех это выросло. Кто-то вам про это Итак. рассказал. Значит, немножко прорисовывается картина, дорогие женщины, да? Что все-таки нужно остановиться, посмотреть на объем того, что вы на свои плечи берете, и понять, вообще, свою ли ношу мы несем. А не стоит ли вернуть ношу тем, кому она принадлежала, да? да. да. И а самое. Волосы. Самое главное да, да. Вот правило да, выгорания оно заключается в том, что ваша личность целиком и полностью куда-то куда погружена, вас не осталось. Все, вы себя раскидали, вот вам выгорание. Вот так вот бороться. То есть тут вот именно от противного. Собираем себя, не будет выгорания. Чувствуем себя, выгорания не будет. Потому что у нас некоторые даже тело свое не чувствуют. ну То есть они реально не могут понять, что они физически устали. Не говоря уже про, ну, там, про то, что внутри происходит. Просто человек не понимает, что он устал. Ну, в общем, получается, что критическое мышление, да, ну, должно работать, функционировать в максимальном объеме, да, э, отслеживать вот, вот эти вот все моменты можно только когда ты готов. Э, вот Задавать мы... вопросы сам себе, Да. да вот именно, что она работает. Нужно вырабатывать когда... такой навык. Да, а это как у собачек он временно, вот он именно и вырабатывается. Это все тренируется. Вот даже есть отдельный ответ психологии да, когнитивно -псих, поведенческая терапия когда стимул реакция, стимул реакция, стимул реакция. Вот оно. И поехала. Наши нейронные связи точно так же выстраиваются новые, да, точно так же тренируются, как любая мышца на теле абсолютно то же самое, мозг тоже мышца, как бы, да ее тоже можно тренировать Спасибо выстроить огромное, Анечка Анечку, да, давайте смотри. посоветуем еще в конце что если вы так хорошо себя отследили посмотрели и поняли что вы сейчас пришли в состоянии выгорания наверное надо пойти все-таки к специалисту или да, психологу да да к специалисту уходить важно. Или хотя бы, если уже это заметили, возвращайте сон. Возвращайте сон любыми способами. Там, не досыпаете, например, ночью, да, или чувствуете, что ночью полноценный сон случился, но чувствуете, что вот за половину дня устали, делайте себе перерыв на сон 20 минут. Делайте. Я Юле пришлю а, несколько методик, чтобы вы смогли определить, есть ли у вас депрессивное состояние. Да? Я Юле пришлю а, парочку таких легких гипнозиков и медитаций, чтобы вы смогли полегче заснуть. Это очень приятно находиться с собой. Да? А, что я еще могу прислать? Могу прислать несколько книжек по материнству, ссылки, потому что я сегодня про это тоже хотела рассказать, потому что материнство – это одно из таких очень сильно изнашивающих женскую психику деятельности, потому что она всегда евристическая. Вот тут надо придумывать, постоянно фантазировать и постоянно на что-то реагировать. Это очень утомляет, ну, как минимум. Вот, вот это все я Пришлю тогда. Это, наверное, нам нужен отдельный вебинар по материнству. Да, чтобы... собрал свои мудочки. Обязательно, да. Девушки, ну что, тогда а а еще а по -то бабушничеству. По бабушничеству? Ну, это распределение ролей, да. да. да. Спасибо. Что, тогда Спасибо. все, чем Анна со мной поделится, я с удовольствием Спасибо. предложу, в, а, значит, выложу в нашей группе областного молодежного центра, а также в чаты, из которых пришли к нам сегодня гости, вот. И что? Ну, во-первых, предлагаю поблагодарить Анну за то, что она целых полтора часа рассказывала нам, как же выйти из состояния незамечания своих проблем, да? Давайте спасибо огромное спасибо вот. надеюсь было полезно я думаю что ну просто там вот знаете делай раз делай два делай три это такая сухая получается это все получается сухой и как будто бы ну какой-то как будто бы люди механизмы ну не живые такие механики машины А так получилось все-таки больше когда вот вот именно человека приходит к этому состоянию эмоционального выгорания, что начинает относиться к себе как к машине. А тут вот именно получилось душевно и про то, что внутри ты каждого что сидит, да, нас, что отдели себя от другого, не погружайся, ты есть ты, не надо из себя кого-то воображать, не надо жизнь свою на плаху другому человеку, зачем такие жертвы, он как потом за это расплачиваться перед вами будет. Спасибо огромное, Анечка. Ну, я думаю, что, конечно, всегда на вебинарах с психологом бывает много вопросов, много личных таких моментов, которые хочется задать, потому что в обычной повседневной жизни мы не находим времени, сил в себе для того, чтобы отправиться к специалисту на какие-то ну, индивидуальные встречи и пытаться разгребать вот этот накопившийся клубок сложностей. Но вебинар, к сожалению, очень ограничен по времени, и разобрать индивидуальные какие-то моменты наших участников всех мы не можем, и, наверное, не все готовы делиться в такой именно многолюдной атмосфере, поэтому давайте сегодняшние, да, сегодняшнюю беседу запомним, переварим, возьмем себе на заметку самые важные вещи, да, остановись, задай себе важные вопросы, хотя бы три а, да, и сделай выводы о том, в каком -то находишься сегодня положении и состоянии, и борись с этим, спи, люби себя, распределяй обязанности правильно, не взваливай все на себя. Правильно сейчас, да, говорю основные первые шаги? А, а, а, раз... Да, меня опередили, обращайся к специалисту, если чувствуешь, что совсем не можешь себе помочь самостоятельно. Не бояться, не стесняться. Сегодня… Образовательная индустрия дает возможность нам выбора, есть много специалистов хороших в нашем регионе, в любом регионе есть много хороших специалистов, клинических психологов, которые с удовольствием подберут именно ваш метод выхода из сложной ситуации, метод борьбы с личностным, личностным эмоциональным выгоранием. Ну что, девушки, я еще хочу в завершении сегодняшнего вебинара напомнить, что сейчас октябрь, и хотя эта встреча с психологом должна была немножко раньше произойти, а в октябре мы говорим о женском здоровье и борьбе с раком молочной железы. Вы, наверное, обратили внимание, что вот на мне как раз розовая ленточка, как символ месячника борьбы с этим заболеванием. И я хочу рассказать вам, анонсировать наши новые встречи. Уже в конце этой недели в Калуге пройдет очная встреча, где мы поговорим со специалистом о том, как помочь себе своими собственными пальчиками. Это будет мастер-класс по самомассажу. А 1 ноября по окончании месячника борьбы с раком молочной железы мы встречаемся с онкологом которая поможет нам с отдельными советами о том, как обследовать себя самостоятельно, как не опоздать, а если вдруг какие-то первые симптомы вы обнаружите, как действовать в таких ситуациях, куда бежать, как себя вести, ну и, конечно, не нервничать правильно, а взяться за себя и спокойно, рассудительно вести себя к восстановлению, к спасению, к продолжению нормальной, счастливой жизни. Дорогие женщины, берегите себя, здоровье очень важная часть нас с вами, и совершенно необходимо нам и здоровье не только физическое, но, конечно же, и ментальное, психическое здоровье, оно совершенно необходимо, потому что все болезни сегодня можно диагностировать от нервов да, на нервной почве, и, собственно, наши будущие спикеры тоже вам наверняка расскажут о том, что нужно в первую очередь бороться с нервным перенапряжением, с эмоциональным, для того, чтобы не усугублять свои другие какие-то сложности и заболевания. Ну что же, друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар, я напоминаю, что с нами была Анна Шишенкова, огромная благодарность, будем ждать от вас дополнительные материалы, обязательно поделимся со всеми, ну а видеозапись этого вебинара вы также сможете посмотреть. в